Доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня я пошел на вечернюю прогулку. После стольких дождей погодка меня очень радует. И вот гуляя здесь вдоль набережной, в Пинедо, это недалеко от Валенсии, я увидел как отреставрировали ресторанчик один и сейчас он выглядит очень аккуратненько и я хочу вам сказать, что, вернее хочу вам порекомендовать новое место, смотрите как оригинально сделали, то есть ресторанчик и вот тут такая терраса, но террасу они сделали очень круто, то есть вы приходите, заказываете. Кофеек, какой-нибудь коктейль после пробежки. И все, пожалуйста, садитесь, пьете кофе и наслаждаетесь. И смотрите вот такую прелесть. А прелесть у нас это, как всегда, море. Что может быть лучше моря? Только море. Ну все, спасибо за внимание. Еще что-то увижу, вам обязательно покажу.